Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить в вора. Итак, мы с вами находимся в городе, в мертвом городе, короче, нам нужно найти собор с привидениями, вот, собственно, название миссии. И мы с вами первым же делом, когда попали сюда, так, кто-то, кто-то разговаривает, помимо меня. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тих, тих, тих. Где? тихо, Та... тихо, Где? тихо, тихо, Я не знаю, что это, кто это. Ну, не в принципе, я не знаю, что это. Вы в комментах написали, что это, вот это вот. это вот это вот, вот это вот. Собственно... Привидения! Призраки! Ой, ну черепа стреляют еще какие-то. Вот. И написали, что в принципе это не очень-то такие вот приятные прям существа. Так, ну-ка я попробую его сейчас загасить. Их можно, вы написали, убивать. Отлично. Мне повезло. Их можно убивать, но они появляются снова. Как бы так вот вы написали. Вот. О чем я говорил, он меня сбил, короче. Вот, первым делом мы с вами, когда попали сюда в город, мы с вами спустились в подземлю. И посмотрели катакомбы. Вот, также вы написали, что можно все-таки лазить по крышам только это надо уметь <смех> видимо я такой вот криворукий э, рука жоп, вот так там можно было наверх и здесь давайте посмотрим еще ой ну тут наверх еще куда-то можно везде залазить <смех> вот <смех> про дичь которая была в подвале э, вы так написали кто это Поэтому. Жду от вас комментов. Вот. Так, я вот сейчас так вот покругу покрою. А, ну все, я О, Зомбарь! Сюда иди. Сюда иди на раздачу. Ой. Что сквозь тебя то прошел? Вот так тебе. Бурики! А бурики! Так, погоди-ка. Хорошо. Свет есть. Так, буря... бурятина. Отойди. Ладно. Там по какому-то еще каналу, короче, ладно. Леха. Тупик! А вот и свет везде повключался, короче. Окей. Давайте. Э -э, я так вот пробежался, посмотрел и пойдем по порядочку. Так. Здесь лестница. Давай поднимемся на лестницу. Что у нас здесь интересного есть? Да залезь ты, бляха! Не я один, короче, криворукий здесь. Гаррет тоже что-то начал в последнее время не показывать свой класс. Скалолазание. Так, Рубиновая да, улица. Окей. Okay. Что у нас Папирус пишет. Констабль Тул Генерат. Каждый раз, когда у нас замыкание, я должен идти вытаскивать его за задницу из кабака. Чтобы он открыл техническую комнату электросети рыночной улицы. Если бы он не был племянником барона, его бы давно уже уволили. Так. Комната, техническая комната с электросетями находится на рыночной улице. Запомни. А про Рубиновую было сказано, что здесь э, находится что-то там, какие-то шестеренки. Какими-то шестеренками там какие-то здания. Так, ладно, здесь мы посмотрели. Так, отсюда я пришел. Идем дальше. Идем дальше. Так, давай-ка я открою вот эту дверь. Там зомби... Пускай все там гуляет. Говорю, чтобы сзади там никто не напал. Так, отлично. Эм... Ой, заметил, ой, заметил. Это мое, это я заберу. Ага, там, смотри, что-то еще есть. Так, надо как-то... Так. И... А-да-да-да! да, -да, -да! Гар -гар -гар Ой, стрела. Так. ай ай -а -а! Два раза нажал на прыжок! О. Так, ладно. Столько мучений и застрел с водой. Бляха! Я вместо того, чтобы сохраниться, нажал загрузиться. Зачем? Зачем я сделал? Стрелу забери. Так, ладно. Да в смысле? Все, теперь начинается вот такая вот дичь. Нет! Зачем по 10 раз нажимаешь на прыжок, а? Собрать и сохранить. Фу. А -а -а! Стрела. Все хорошо. Так, он там, я был, не? Рубинова. Э? Так, ладно, пойдем понизу. а там внизу этот упырь стоит, да? Сейчас я ему лещей надаю. Ну, ночь, тебе, ночь, ночь, бляха, бляха, бляха, бляха, Видать, а, меч, который мы украли у Константина, он какой-то, наверное, посеребренный. А, поэтому. О, соборная. Так, ладно, я еще здесь этот не осмотрел. О, а, ага, понятно. Марила, Замбалейла. Так, страшично. И что у нас? Так. А, ну, собственно, вот, да? На другую сторону перелезли. Там вот я сейчас только что водяную стрелу убрал. Так. Это же деревянный потолок, да? Вот это деревянная, Ага. пусто. Печалька. Печалька. Вот там вот дырочка. Ну-ка, давайте сейчас попробуем туда запрыгнуть. <AGAIN> Получится ли у меня вообще? Давай вот так вот разгонимся. И как прыгнем, как прыгнем. Только не туда я забрался. Ну ладно, и так хорошо тоже. Я не знаю, мне нужно, короче, собор искать. Я, в принципе, нашел улицу Соборную, но сейчас я, как бы, занимаюсь какой-то ерундой, похоже. Так. Давай-ка спустимся вниз. Не разобьюсь. Хорошо. Хорошечно. А, епте, мать с лестницей так что-то я туплю короче так где я еще здесь не был это улица соборная э, не подскажете это улица соборная теперь Понятно. Чё куда-то наверх? мать, сколько их там? Да пока не пойду. Так, хорошо. Стрип, стрип, стрип, стрип. стрип. А здесь я забирал что-нибудь? Ух ты! Интересненько Деперин Улица Деперин Ох ты ж, боже, ты ж, мой ж Мой ж, ты ж, боже что ты ж Так, стрелу заберу И Не знаю, как-то я вот тут не разобьюсь, нет. И. И! И! В принципе, зомби они медленные. И можно не париться с ними. А, я здесь был. Либо места похожи просто друг на друга. Так сказал бедняк улица перин все я боюсь что-то пропустить знаешь я уже говорил как-то об этом помнится в ранней сериях пропустишь и дальше пройти не сможешь опа две это лицо Яха идет, идет. Я не успею, наверное. Он ускорился. Видишь, смотри. Просто настырно. Настырно так идет. Отлично. Все, отдыхай. Так. Не мои супер отмычки. Пока мы еще никакого задания, ни одного задания не выполнили. Что там рычишь-то, а? Рычит. там... Опа, мина. А я ее взять не могу. Она, видимо, активирована, что ли? Или что? Нахер, стороной обойду лучше. Так, мина. Еще мина, что ли? Или что, я стрелы взял? Окей. Нет, не могу взять. Она, видимо, активирована. Хорошо. Это чей-то чей хата, короче, был. Лежать. Лежать и не рычать там. Опа. О, это, наверное, какой-то отель. Наверное, типа того, какой. Типа отеля что-то. Сейчас взглянем. Мне надо подлечиться, кстати. Дверь открою. Дверь открою так подлечиться подлечиться и волчара и лисица вот так всем хом поросло о спасибо это я заберу это мне пригодится так а здесь ловушек то никаких нет что-то как-то так сундук странно стоит зелье дыхание мне плавать придется. Поход дела, да. Так, ну туда лезть, по-моему, я так понимаю, не надо. Странно, что здесь.. Звездочка, наша Луна, Ночь, да, так и нарисовано. Как бы логично, если подумать, то это типа Типа отеля что-то. А, это. Если это отель, то. Обслуживание у них хера, херовато Так А Круголядал Так, круголядал Идем дальше Оттуда я Пришпандурился, да? Пришел до перин Видимо, По-видимому Наверху ничего нет Ага, здесь я убил Бурика. Или он был дохлый? Я уже забыл, короче, убил, да? Убил вроде Бурика. Или кто-то кто его убил. Я вроде не убивал Бурика. Значит, кто-то из них убил. Лех, опять на начало пришел. Я запутался опять. Вот я опять запутался. Карту смысла открывать нет, потому что... Я даже тут не обозначен, где этот тут шастаю. Там еще какой-то мост, смотри, есть на карте. В я не хочу пока идти, потому что, блях, он меня унесет, наверное, куда-нибудь э, просто из-за идея твоего царства. Так, отсюда я тоже пришел. А, ну вот, короче, я заходил вот так вот. вот здесь я осмотрел все, да. Ой. Здрасте. Здесь я, в принципе, осмотрел все, здесь я тоже, да, посмотрел. Ой, я был тут? Э. По-моему, был, нет? Okay. Hmm. Окей. лежит уже готовый. Короче. Я заплутал, я не знаю, куда идти. И давайте-ка... Так, это что? то не подняться, да? Ладно, бог с ним, пошли, короче, в этот... К воде. несет такой несет, да? Делать? Шо, что делать? Вот что делать что поделаешь? Где? Я теперь не могу эту реку найти. Или там как мне она называется? -то? Вот, дпирин. Зомбирин. Вот стрел. Вот, дпирин. Там у нас вода. водичка вода опа вот это я хорошо наверх сейчас глянул О, смотри а там какой-то этот рычаги какие-то Интересно, девки пляшут э. ух ты еще зелье дыхания придется много плавать О, я зель... Бляха! зелье дыхание зачем ну ладно Усложнили себе сами игру. Как он так слазит? Так, вот сюда. Ну что, поплыли? Там решетка. А он туда плыть? Ну поплыли. Адьос, Амигос. А зомби нырять будет? Зомби умеет плавать? Я еще против течения, походу, плыву, потому что очень... Так, ну туда, либо сюда. Да, мне течением он сносит. Там еще под, под, под, под, под, под, под, под, там, под низом, короче, под низом можно было проплыть. Так, окей, я куда-то выпал. Запомним, что там еще можно проплыть низом. Мне надо как-то вон туда. Опа! Кнопки. Соборная. А, это на соборной улице, что ли? Отлично. Оп. Так, это говно нам не надо, это мы не берем. Вот это мы заберем. И. И, и все. И все. Так, хорошо. Давайте взглянем просто. А что просто-на? Там куда кнопок мне не достать. Леха. Ой. Прошище. Есть еще что? Есть еще что? А если найду... А? Нет ничего. Так. Идем сюда. опять где-то а погоди-ка мне это место знакомо а мне знакомо это место погоди-ка а я там в окно я смогу запрыгнуть вот, вот оттуда вот сюда Наверное, смысла нет туда лезть Так, ладно, это место мне знакомо Здесь я был О, Здесь я не был Соборная Все завалено Окей Судя по всему, надо, короче, все-таки на Соборную улицу выходить. Видишь, тут завалено. Только искать надо обходной путь. Соборная. Это... А, это вот Рубиновая. Я вышел на начало. Так, ладно. Вышел на начало, так что давай-ка мы э, проплывем по... Под. Ну, по воде, только под. Там, под, под, под, под землей землей окей по-видимому это осень видишь, желтые листья Мы поплыли Сразу например на, на готове зелье А, ну это карман, да, получается. Окей. Компас тоже непонятный какой-то. Так, либо туда, либо сюда. А это что? Ремешочек. Воздук кончается. Опа. Нифига себе. Отлично, приплыли. Тут снова эта тварь ползает. Ну ладно, тварь. У меня есть огненная стрела для тебя. Я надеюсь, ты не пуляешься ничем. Потому что я гуляюсь огненными стрелами. Ребят, там, смотря отдача... А, убил. Две огненные стрелы, короче, а почему тот не сдох тогда? Я как-то неправильно попадал? Или что? Так, с этого выступа надо. Да, бляха, Гаррет, ты прыгай. Он же не дотянется. Нет, не дотягивается. А как мне залезть? Город, не разочаровывай меня. Яха! О. И... Раз за три. Почти. Так, ладно. И раз-два-три хорошо так что мы здесь имеем здесь можно кстати зажечь факел оба факела даже опа ключ ништяк оба факела кто это такой и он клешник как вы не знаю Какого-то кр крабообразного какого-то черта. Так, можно наверх залезть. Давай-ка мы сейчас и, и испытаем, попробуем. А так. Надо выстрелить так, чтобы я смог забрать стрелу. Ошибочно. Забрал стрелу. Здесь проход есть. здесь есть еще что нибудь? В принципе я больше ничего не вижу а, а. Это кто? Это зомби? Лично подходит Интересно же, от чего ключ? Ну я надеюсь, что это просто зомби Да Это зомби Охренеть их здесь Очень много, очень много шутчик можно кстати здесь пролезть мина столько мин а если мины взорвать э, зомбаря он умрет Леха. А, не то двери я так предполагаю надо короче этот генераторную найти ну генератор и запустить что посветлее было потому что навато запрыгнул кирушки там если сделал так почти <свист> <свист> а <Давай> еще разок. <свист> да блеха, почему ты не цепляешься? Это я нажимаю же, чтобы цепился. О, хорошо. А там что, там, смотри, стрела. Надо будет как-то еще туда попасть. смотри, вы язык, это наверно скорее всего, это рыночная улица. Да, видишь фонари? На генератор. Охренеть, это что за место? Звуки. так ну здесь леха темно надо генератор короче искать В первую очередь о шестеренки скорее всего генератор, генератор там так а как бы мне теперь слезть отсюда так чтобы не покоцать! Бляха, бляха, бляха! Так, так, так, так! Стрелы, стрелы, стрелы водяные! Так, так, так, так, так, так! А -а -а, где, бляха? Да на тебе! Да на тебе! Да на тебе! Вот тебе еще даже, даже! Вот тебе вот так вот, а вот у нас ешь, а вот тебе, а вот так вот, как тебе такие фрукты, просто весело. Это как ой еще и бурик, ну ладно, а бурика можно мечом на Ну сюда, просто как то Серьезный Сэм начался. Да умри ты! Всех покрашу. Никогда не зайти за этих Так, а... вниз куда-то смотри спуск так. леха кругаля какого-то дал так а где же ш... это же шестеренки а где тут этот понятно наверх так ну ладно раз я уже здесь давай воспользовался моментом и попробуем залезть там туда как вы как оттуда-то и не допрыгну наверное скорее всего Нукать, а... это же Ляха, это же дерево хорошично. Так, а -а -а. вот так подальше чуть-чуть. Чтоб не мешало Оп. Отлично <свист> И стрела Ха. Хорошо Так, видос у меня подошел к концу, друзья Давайте будем искать уже генератор Следующей серии Я думаю а найти генератор, запустить, да чтобы свет горел И потом уже обшаривать Там какая-то, не знаю, темница какая-то или что это Вот так что, кому понравилось, ставим лайк и на канал, группу ВКонтакте, подписывайся на инстаграм, комментируем. с вами был Валерий, всем пока.